Привет всем! Тросельная заслонка, как мы знаем, регулирует поток воздуха в камере сгорания, чтобы топливо, воздушный смес, пило нужной кондиции. В нужное время заслонка открывается и закрывается на определенный угол, и весь этот процесс контролируется педалем каза и эбу. Если же тросельная заслонка не то это можно определить по следующим признакам. Первое. Двигатель начинает плохо заводиться. Второе. Существенно возрастает расход топлива. Третье. Автомобиль едет рывками. Четвертое. Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу. Пятое. Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой. Шестой. Из пускного коллектора раздаются хлопающие звуки. Седьмой – двигатель глохнет на холостом ходу. Восьмой – лампочка чек или горит постоянно или загорается периодически. И не исключено подморгивание ЭПЦ-индикатора. Если есть такие симптомы, проверяем коды ошибок с помощью с обд OBD2. Ссылки на магазин, где обд 2 можно купить все, что будет внизу под видео. Ошибки, связанные с дроссельной заслонкой. Когда дело доходит до подозрений и поломки дроссельной заслонки, многие падают в отчаяние, потому что этот деталь стоит очень дорого. Но, уверяю вас, с самого начала не стоит волноваться. Эту неисправность часто можно обойти легкими путями. Интернет предсказал несколько возможных причин неисправности. Располагаю их в порядке уменьшения важности и усиления конспирологии. Первое. Загрязненный троссель. Второе. Выход из строя сам троссельной заслонки. 3. Перетирание проводки обковку, В общем, шкуте проводов. Четвертый. Окисление контактов на фишке троссельной заслонки. Пятый. Неисправность педальказа. Шестой. Неисправность ЭБУ. Также на форумах встречал рассказы о том, что слабнут или и окисляются клеми в разъеме самого ЭБУ. Но это случается редко. Поиск неисправности начинаем с самого простого. Первый. Чистим троссель. Второе. Проверяем окисление контактов на фишке тросельной заслонки. 3. Проверяем сопротивление всех выходящих проводов из троссельной заслонки до ЭБУ и прозваниваем с помощью мультиметра. Часто бывает перетирание проводки об гофру в общем жгуте проводов. Часто прозвонить и проверить проводки не так просто. Иногда в некоторых марок автомобилей они проходят в таком труднодоступном месте, что без помощи электрика ничего узнать вам не удастся. 4. Проверяем дроссельный заслонок. Разбираем, смотрим внимательно внутри. Определяем, не отломалась или не изношена ли зубцы. Для некоторых моделей автомобилей в интернете можно найти ремкомплект зубцов. Вторая распространенная поломка дроссельной заслонки это износ торожек потенциометра. Посмотрите, как портятся контактные потенциометры. Портится резисторный слой тоже на потенциометры. Когда вы снимаете крышку, в первую очередь наблюдаем внимательно, не потерлись ли дорожки на потенциометре, как вот здесь. Если ремонтировать резисторный слой, такой ремонт вам хватит максимум на год, и потом еще придется ковыряться. Лучше, конечно, поменять, если это возможно на данном тросельном заслонке. На современные автомобили чаще потенциометры размещены в крышке дроссельной заслонки, и начего тут смотреть и редко они выходят из строя, но зато часто массово выходят из строя дроссельные крышки, из-за окисления залитых пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разуму, из-за этого где друг к другу контакты самикаются или лимаются между собой. Некоторые умельцы все-таки умудряются находить такую поломку, отламывая или шлифуя куски крышки, и потом паяют и чинят эти контакты. Также важный деталь троссельной заслонки ⁇ электрический моторчик. Вскрываем ее и смотрим внутрь внимательно, в каком состоянии ротор и так тому подобное. Чистим с помощью нулевой наждачной бумагой, если там черный пин и нагар. Очистить ее желательно, чтобы понизить сопротивление. Можно и применять специальные жидкости для чистки контактов. Чем ниже сопротивление, тем лучше будет работать тросельная засленка. Некоторые такие моторчики не подлежат к восстановлению и, конечно, нужно заменить. Некоторые из моторчиков продаются на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю ниже под видео. Проверить троссельную засленку или сам крышку очень просто, если чуть везет и у вашего знакомого есть точно такая же машина, как у вас. Просто временно меняемся троссельными заслонками или крышками. А дальше уже сами догадываетесь. Пятое. Ну, если у машины полностью электронное управление троссельной заслонки, временно берем у друга педаль газа, меняем и наблюдаем неполадки ушли или нет. Шестое. Если... Вы все перепроверили и неполадки не уходят, тогда самое время думать об неисправности ЭБУ автомобиля. Хотя, наверное, есть и другие причины, о которых я пока не знаю. И пишите в комментариях, если есть такой опыт у кого. Всем и будем вам благодарны. И еще одна важная рекомендация. После замены не выбрасывайте старую дроссельную заслонку. Может ее какой-то деталь, крышка, моторчик или зубчик спасет вашего друга. Спасибо всем за внимание и просто подписаться на канал. Нажать на колокольчик и удачи всем!